Здравствуйте, дорогие друзья! Наконец мы с вами вместе после большого перерыва возобновляем нашу работу моего канала. И сегодня у нас в гостях журналист и режиссер Лана Паршина. Здравствуй, Лана! Здравствуйте, Евгений! Рада видеть вас снова. Да, Чтобы мы начинаем, перед... э, начинаем Привет, наши хроники осенний и э, я все-таки хочу начать с того что сегодня 3 сентября и по данным разведки я узнал что у вас сегодня день рождения я хочу начать с поздравления поздравляю с днем рождения и желаю э, прежде всего здоровья и э, творческих успехов да Долгих лет жизни тоже Да-да-да, это, это, это такой был советский у нас набор. Третий да, долгих... хроник нашего террариума, учитывая то, что в процессе написания вот этой книги, которая сейчас вышла, выходит в издательстве «Комсомольская правда», меня несколько раз пытались убить. Так, это, это чуть позже. Я хотел, знаете, с чего начать? Я хотел бы начать с того, что вы, наверное, в курсе, что вот буквально на днях э, господин э, Лавров э, заступился за Сталина, он сказал... Вот я процитирую просто, чтобы потом меня не обвиняли в том, что я передергиваю. Я абсолютно согласен с тем, что историю нельзя трогать. Кстати, нападки на Сталина, как на главного злодея, сваливание в одну кучу всего, что он сделал до военное время, во время и после войны, это ведь тоже часть той самой атаки на наше прошлое, на итоге Второй мировой войны, сказал Лавров. У меня такой вопрос. А... Я понимаю Лаврова, с одной стороны, с другой стороны, я не понимаю, уже был 20 съезд, был доклад Хрущева, было осуждение культа личности Сталина, это все было. Теперь мы что, опять пересматриваем эту историю, мы теперь все обнуляем, зачеркиваем, говорим, что Сталин хороший, не надо его вообще трогать, и он, как священная корова, не подлежит критике, может вообще составить такой список которые опубликовывать и сказать, что вот эти граждане или товарищи или господа, они вне критики. Вот как, как вы расцениваете слова Лаврова? Расцениваю в свете выхода новой книги «Тайны семьи Сталина», которую мы написали вместе с его правнуком, алжирским правнуком Силимом Бенсадом. Как, ну, вы знаете, смотря в каком контексте, я считаю, что Нашу историю, конечно, не стоит переписывать, нашу общую историю, хотя история переписывается победителями. История – это самая большая проститутка, которая отдается тому, кто находится у власти. Но вы знаете, что дочь Старина говорила, что перестаньте меня куда-то пытаться запихнуть в какую-то коробку, я где-то посередине, и это посередине люди никак не могут понять. Что правду к Сталина, когда к нему начинают обращаться ярые сталинисты, что он замахнулся на святое, а он всего лишь пытается узнать историю своего прадедушки и проводит свое собственное расследование, чтобы сделать выводы самому, а не исходя из мнения каких-то других сторонних людей, которые, естественно, эту семью не знали. Я считаю, что нужно и можно трогать в контексте истории и Сталина, и Ленина, и всех остальных, потому что скоро будут выборы, и история делается сейчас, во время выборов, в том числе во многих странах намечаются выборы в сентябре, именно этой осенью. И я бы очень хотела призвать всех неравнодушных граждан, а, голосовать, но голосовать а, не сердцем, а голосовать рассудком. А, то есть, а, помните, в 90-е было? Голосуй сердцем, ну, да, вы, да. да. голосуй и, или есть. проиграешь. Это был хороший лозунг. Но вот голосует сердцем, голосовать сердцем, знаете, любовь зла, полюбишь и козла. Поэтому я вам рекомендую, прежде чем вы Пойдете, отдадите ваш голос за какую-либо партию, посмотрите представителя этой партии, посмотрите его платформу, посмотрите, есть ли у него семья, какие у него убеждения, где он учился, где он вырос, что он из себя представляет, прежде чем отдать голос за человека, который будет впоследствии решать вашу судьбу. Очень хорошо. Давайте все-таки вернемся к книге. Вот на, за, за мной как раз обложка ее. Мне тоже удалось ее достать, хотя книга выйдет в октябре, насколько я знаю. А, а такой простой банальный вопрос. А что послужило, как модное сейчас слово, триггером? Что послужило причиной для появления книги? И вот именно может, сейчас самое время для нее, для опубликования этой истории. В 2007 году мне тогда еще начинающие документалистки, режиссеру документалиста доверилась дочь Сталина. Она дала свое уникальное интервью, пустила меня в свой дом. И благодаря этому интервью я сделала карьеру. Я имею в виду карьеру, именно международную карьеру, кинематографическую и журналистскую карьеру. То есть она доверилась никому неизвестной девушке, которая просто вот э, решила сделать э, эту историю, свой первый режиссерский дебют, документальный фильм, потому что в 10 лет я прочитала ее книгу автобиографическую «20 писем к другу». И э, спустя много лет, получается уже ну, 14 лет, да, я в 2019 году я вот познакомилась наконец-то с ее внучатым племянником, которого она прекрасно знала, Селимом, совершенно случайно, потому что мы с его отцом участвовали в программе «Пусть говорят», где его папа показывал всем письмо старшего сына Якова с фронта, старшего сына Сталина Якова с фронта. И э, тогда папа Селима, э, нас всех, в том числе и редакторов, пусть говорят, убедил в том, что Селим недееспособен и что он является его опекуном. Поэтому Селим не выступает по радио поэтому, или по телевидению, поэтому Селим не ведет аккаунты в соцсетях. Э, но, как впоследствии оказалось, это, это, э, эта информация была неверной. И папа Селима, в общем-то, использовал его глухоту как возможность, скажем так, держать под контролем Селима и каким-то образом подписать после смерти жены завещание, которое все права, на архив даже в том числе интеллектуальные права, интеллектуальная собственность любимой внучки Сталина переходили к ее мужу-вдовцу, включая долю в квартире, которую в 1947 году еще ли получила Гуля, любимая внучка Сталина, вместе с своей мамой Юлей Мельцер, Юдив Мельцер в знаменитом доме куда селили сотрудников МГБ. Хорошо. Вот вы вначале сказали, что вам угрожали, что чуть ли не убийством. Кому вы перешли дорогу и с чем это связано? Ну, перешла я дорогу, видимо, нескольким людям. Как всегда, неприятности на свою голову я умею находить. Прежде всего, это расследование, потому что когда мы начали искать информацию в архивах и когда Селим ко мне обнаруж... обратился с предложением написать эту книгу, то выяснилось, что у него уже есть звездный адвокат Юлия Вербицкая, которая представляет его интересы. И Юлия Вербицкая любезно делала нам запросы в архивы по поводу дел, касаемых Селима. Мы, например, обнаружили в архиве Ргаспи письмо его мамы Гули, в президиум СССР Брежневу с просьбой выпустить Селима за границу на лечение, потому что у мальчика была мордовая травма, тугоухость, вследствие которой развелась тугоухость. И выяснилось, что на самом деле Юлия Вербицкая уже отправляла запросы, например, в органы опеки, чтобы подтвердить дееспособность Селима. Также она отправляла... Запросы в Басманный суд, чтобы выяснить результаты мирового соглашения между отцом и сыном, заключенного в 2008 году, для того, чтобы Селим имел доступ в квартиру, где он прописан, и которую получала его мама еще от Сталина. Так вы не ответили, кто, кто, кто, кто вам угрожал и откуда ветер веет. Вы так очень, так сказать, ну, втекаемо... та есть свой мотив, как вы понимаете. И э, если мы говорим о, о том, что э, не прямо, при, прямая угроза была, во-первых, от э, тех людей, которые боялись разоблачения в книге которые были в доле с папой Селима, и в том числе и папа Селима очень недоволен тем, что мы рассказываем об этом завещании в подзаголовке «Преступное завещание». И, конечно же, есть силы извне, которые боятся этой книги, потому что я впервые опубликовываю без купюр интервью, Светлана Аллилуевой. И в нем содержится очень много информации, помимо таких милых вещей, как, например, ее дружба с мамой известной телеведущей Елены Ханге. Естественно, ну... люди боятся, что я использую эту книгу для того, чтобы, скажем так, насаждать какую-то пропаганду. Потому что у нас вот есть символ, да? Вот Сталин, это символ. Для каждого он свой. И вот люди боятся того, что я показываю его не символом, а человеком, потому что он прежде всего был сыном, потом мужем, потом отцом, а потом и дедом. Хорошо. Мы обязательно продолжим этот разговор в следующий раз, потому что тема очень обширная, очень... Я знаю, что в книге использована масса документов, и вы хорошо поработали в архивах. Скажите, вот пользуясь случаем, где можно заказать уже сейчас, сделать предзаказ этой книги, каким образом можно это сделать? А вот я как раз сегодня воспользовалась... Скидкой в честь свой день рождения такой подарок мне сделало издательство. Сейчас уникальная возможность приобрести эту книгу за пол цены практически. И как вы видели некоторые страницы и книги на сайте лабиринт.ру есть возможность у каждого в течение вот 16 дней будет действовать акция. И вы можете приобрести эту книгу за пол полцены, как я уже сказала, на сайте лабиринт.ру. Книга называется «Тайны семьи Сталина. Исповедь последнего из Джугашвили», ведь Селим был рожден как Джугашвили. Поэтому это самый неизвестный потомок Сталина, о котором мало кто знает. И эта книга, наша возможность с ним дать Селиму голос, ведь... Как я уже сказала, у нас иногда людей глухих воспринимают как людей второго сорта. Их легче обмануть, и их легче не выслушать, потому что не каждый человек знает язык знаков. Хорошо. Я вас отпускаю, потому что сегодня ваш день рождения, и вам немножко не до того. И вот я вам сейчас пошлю такой вот... Привет такой вот, посмотрите. О! О! Да, и... Еще, еще вот такой вот... О, шарики. Ура! И мы, да, в следующий раз с вами продолжим эту тему, потому что тема очень интересная, очень такая неоднозначная. Но тем не менее я благодарю вас за то, что вы взяли за нее и продолжайте э, настойчиво ее заниматься. На этом мы потому сегодня что заканчиваем. жизненная кредо. Помирить нас с историей. Принять наше прошлое. Для того, чтобы у всех у нас появилось будущее. Да, вот на этом не заканчив... да, да На этом мы сегодня заканчиваем. Всего доброго, до свидания. Пишите и э, задавайте вопросы. Всего доброго, до свидания. До свидания.